Прости, что пшеница среди сорняков Что не смели молиться, не ждали врагов А теперь ждем огонь на свои города Попрощайся землей но уже навсегда. А на небе и над землей государяют. Первый преданный нам царь Он хранит нас от гойчи, мрачных вестей От ветров клеветы и иных новостей Скоро поставят людей на веса И готовь, наши души зайти в небеса А на небе Иисус Под землею до пытание веры названием жизнь кто идет за Иисусом уходят домой обретая спасителя только держись Повший себя найдется живой, а на небе Иисус на землею до суда, а над нами